Плачет сердце, разбитое болью, Золотого мгновения судьбы. И захлебываясь алой кровью, Прячет веру, надежды, мечты. Тешит мыслью, когда-нибудь снова, Без разрыва и жестких преград, Будут рядом воля и слово, Не погаснет стремлений заряд. Но пока волны правят хоть малость, Вновь попутные сносят ветра, Не вкусишь ты величья сладость, и лишь внешний будешь жива. Твое тело в миру обитая, улыбается, машет рукой, А душа вновь в поодаль шагая, Плачет век, доживая, не свой.